Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами играем в криповишую игру, которую я случайно нашел на просторах ютюба. Называется игра The Walk. Или просто walk. Вам может показаться, что эта игра сделана в 99-м году. старье полное. Но нет, это все стиль. Как недавно совсем были популярны 8-битные пиксельные игры. Но теперь пришла пора новой эпохи. Эпохи тех, кто рос в 90-х. Такие, как я. И вот такой вот графон был у нас. И черт подери, он очень криповый. Он очень хорошо работает для хорроров, как мне кажется. Потому что когда ты не можешь до конца рассмотреть, разглядеть существо, которое тебя преследует, то фантазия начинает дорисовывать самые ужасные вещи. Итак, игра пипецка круто стилизована. Я действительно ловлю такое ощущение, как будто я играю в старую пьесу первую игру. Итак, это просто небольшая короткая хоррор-игра, которая называется WoW, как я уже сказал. Мы играем за девочку, которая идет домой. В каком-то японском городке. Возможно, это Токио. А, возможно, нет. Мы можем бежать. Смотрите, какая покадровая анимация. Мы бежим за вороном. Почему она так поздно возвращается домой? Одна. И где все? Я правильно иду? Вот это ворон. Так, там что-то мерцает. Ой, какая музыка страшная. Ой, чё это? Чё это? Это оно. Это мразь. Так, подождите, подобрать можно что-то. 100 йен. Подбирай. Как подбирать так? Валим. Она меня увидела Ой, как страшно Я специально эту игру не рассматривал, я только увидел картинку И там кто-то сказал, автор видео сказал, крутая игра и Я такой, все, игра крутая и правда Что это за фигня? А, я прикольно И музыка вступила Так ощущение, как будто Silent Hill начинается Все, выходим Мы спаслись Или нет? Быстрее, быстрее Что происходит? Я не понимаю, где я нахожусь А, вот я а, -а, а, Короче, тогда я спрятался и музыка прекратилась И вот эти вот мысли Страшные, которые у меня появляются А! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо -а -а. Валим Короче, эта штука меня, получается, преследует Когда видит Мне нужно прятаться Какая-то рыба упала как Это что, ураган? Можно подобрать рыбу? Нет. Рыбу нельзя подобрать. Автомат с газировкой. Но мне нужно 200. Еще сотку нужно найти. Срочно. Побежали. Я вообще не понимаю, где я нахожусь. Вот. Блин, как сложно управлять. Может быть наверх? Ага, это кусты. Мы типа можем прятаться здесь. Как, блин, нагнетает. Как нагнетает. Помните, мы играли с вами в игру, где была девушка по имени Меган, и она шла в какой-то заброшенный дом, а там оказался... Маньяк! А там оказался маньяк, который бегал за дрелью, да. Массокар дрильный был, вот как игра называлась. Я не жду, что здесь будет такая музыка. Ой. А куда это мы? Мы прям за ним идем? Стоит ли? Пересыпется этой твари! Это ворон! Понятно, это тот самый ворон, за которым я следовал. Он меня манил. Он хотел в ловушку меня загнать. В общем, нам нужно будет прятаться за этими укрытиями. А, нет. Все, бежим, бежим, бежим. Да? А я могу просто здесь прятаться? Присесть. По-моему, это не работает. Или сработало? Сработало? Трудно понять. Не совсем очевидно было сейчас. Слышу. Ворон! Хорошо. Я иду за тобой. Да. Куда? В какую сторону? О, О блин! Присесть! меня, меня убили. Я должен бежать, что я должен сделать? А, все, сдох. Dead, ты сдох. Окей, попробуем снова. Может быть была какая-то кнопка увернуться, например? Надо получше посмотреть. Controls, где controls? Shift, бежать. Нет, ничего нового. Ладно, давайте попробуем еще разок. Эту игру река как-то можно пройти. Вот из-за... Некоторых ракурсов ощущение, как будто все еще день. Но вот здесь прям очевидно. Это ночь. Стоп. Ворон полетел сюда. А! Я прям кацанул его. Окей, хорошо. Вот мы снова здесь. Где-то мы должны будем подобрать... Еще сотку. Может быть, дальше пойти? Окей, взяли. Вон там, вдалеке, по-моему, что-то тоже мерцает. А, нет, здесь мы все. Началось! Прячемся. Как круто сделано. Это будет, мне кажется, как Слендермен популярно. Потому что это очень... Очень необычный монстр. Все, все, меня не видит. Я убежал подальше. Я спрятался. Получилось? Что мне говорят? Какие-то голоса, шепот. Куда он идет? Опять! Опять началось! Чего началось-то? Я не могу выйти, ребят, я не знаю, как я... Как... Да как мне выйти отсюда из... Я не могу выйти из этого фургона. Мне что, в него затащили, что ли? Так, ну ладно, если я не выйду, то я не сдохну. Кстати, мне одному напомнил Рюка, когда вот эти крылья расправил свои. Внезапно у Евгения игра превратилась в маньяка, который ездит на маршрутке. И захватывает девочек, которые бегут к ней спрятаться. Почему я не могу отсюда выйти? Нет, наконец-то! Я не знаю, как у меня получилось. Но я вышел. Так, почему-то камера отдаляется, а то приближается. Что за эффекты? Зачем? Значит, бежать. Опять бежать? Окей, бежать. В какую сторону? Откуда она придет за мной? Тихо! Девочка Увидит Нет Все, все It's окей Встаем Окей, молодец А, можем вот так вот присесть и ползти Хорошо Где-то нужно найти еще сто Кто? Какого? Где она? Оно было там все это время. Попробуем сразу идти вниз. Оно слышит ваши шаги. Двигайтесь тихо. Ага. Ну что ж, понеслась. Ох, эти звуки. Ох, эти звуки. Я обожаю это. Когда я, помню, играл в первый Sound Hill. Это, наверное, самая последняя Hill, в которую я поиграл из всех. То есть, первая часть для меня была самой последней. И я так стремался, играя в нее. Вот это вот... Уродская графика, такая жуткая была. Так, все, Ворон, он мстит мне. Вот что, он мстит мне за то, что я его пнул. И неоднократно, видимо. Давайте сразу сюда пойдем. Беги, девочки, беги, я сказал. Что-то она еще, еще меньше стало. Хорошо. Сейчас мы узнаем, что здесь есть. Ой, страшно. Ага, это тут ворон. Вот здесь на меня напали. Давайте попробуем пойти налево. Ой, блин. Мы продвинулись. Есть! Сотка! И куда мы теперь идем? Стоит как следует изучить эту игру, мне кажется, прежде чем мы пойдем туда, к автомату. Изучить местность всю. Что? Куда я прибежал? Здесь очень крипово. Здесь и без того монстра страшно. Мне кажется, можно было монстра даже и не добавлять. Серьезно, мне кажется, можно просто было и без монстра сделать здесь дичайшую крипоту. Я уже испытываю крипоту, просто находясь в этих местах. Ой. И эта музыка внезапно вступает не в тему. Ну, как бы она в тему, конечно же, но... Так, а как мне выйти отсюда? Все, мне здесь заперли? Опа! Опа-па-па-па-па-па-па-па! -па -па -па -па -па -па! Где она? Где она? Где она? Где она? Где она? Присела! Где? Нет! Есть? Вышел. Ну, звуки все еще продолжают. Это, знаете, это Гренни какого-то нового образца для меня. Иди. Ага, все, я понял, я понял, я иду. Не убивайте меня, не убивайте меня. Прошу, сэр. Сюда нельзя пройти. Хорошо, идем, поднимаем еще 100 йен. И дело в шляпе. Давайте идти украдкой. Кто из вас знает если знаете скажите о, да зачем ты музыка такая зачем ты здесь мне кажется что за мной прямо сейчас кто-то следует но я же я же в полной безопасности сейчас о Во -во -во -во -во! это мы домой это мы обратно беги сволочь Скорее. Она идет за мной. Стоп, ну она придет сюда, она меня увидит. Нет, может быть сейчас она развернется и пойдет домой. Она идет ко мне, по-моему. Меня увидит. Она меня увидит, убьет. Ладно, может быть я могу здесь спрятаться. Тут смотрите, еще видите мусорный бак. Видит, да? Сволочь! Побежали отсюда! Он ускоряется! Ускоряется! Ты да бегает, девочка! Убегайте, да девочка! Бегайте, девочка! Бегайте, девочка! Беги! Беги! Нет! Маши руками и беги! Зови маму на помощь! Нет! Нет, он все-таки поймал меня! Oh. You did Вот что говорит мне игра oh, Страшно Не, не страшно, знаете, уже как с Гренни. Ты просто испытываешь неприятное ощущение Потому что за тобой гонятся Окей, мы поняли механику, мы знаем, что нужно делать Вон он идет за мной Уже? Сразу? Прямо оттуда? Да -мо! Бывает же такое И как мне теперь идти туда? Хорошо Стейлс-мастер, девочка Интересно, это каждый вечер с ней происходит, когда она из школы возвращается? Неужели? Неужели? Никаких проблем. Спокойно идем. Что это? Вон оно! Вон оно прошло! Что-то красное у него в руках. Я не знаю, что это. Пока оно ушло налево, да, мы можем сейчас направо. Хоп! И пробежимся, и пробежимся за маршрутку нашу любимую. Давай! Есть! Слушайте, это шанс. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Подобрать? Давай, подобрал. Молодец, умница. Теперь прячься, прячься, прячься. Пожалуйста, пожалуйста. Быстро! Нет! Почему? О, боже мой, что... Ой, боже, прям за маршруткой все это происходит. Это даже неприятней. Мы видим только крылья, кровище разливается Повсюду О -о -о. Dead. Любая криповая игра, какая бы она крипова не была Она перестает ей быть Как только тебя убили Это правило работает абсолютно всегда Знаете, что сделаем? Давайте-ка сразу подберем эту монетку А потом пойдем вниз Потому что мы сейчас потеряли очень много времени на эту монетку Надо было сразу прятаться Да и в целом Надо было не прятаться за маршруткой А прятаться вот за этим холодильником Тихо с какой стороны идет? О, oh, неу. No. Ладно, попробуем убежать. Ой. Она прям. Прям очень крипово сейчас, походу, прицелилась на меня. Видите, я не могу идти влево, потому что стоит мусорный бак. Может быть, он тоже меня спрячет? Давайте попробуем. Нам нужно провести этот эксперимент опасный, очень смелый. Евгений, ты такой смелый, ты молодец. Ты никогда не паникуешь, ты всегда пытаешься разобраться в ситуации. Решить ее. Найти оптимальное решение. Даже если монстр идет прямо на тебя. Даже если он видит тебя. Оно не видит меня, скорее всего, еще пока. Он тупое. Слепое? Я так и думал. Дайте рассмотрим вот так следует. О, дичика. Понавелось тут, блин Как давно я не был в этой локации, наконец-то Это рыба, я вообще не понимаю, в чем прикол Есть Само применилось Так Мы побеждаем в игре Ключ От чего? От чего ключ? Мне кажется, я понял, ключ Это от той двери, которая Красный свет где? Оно возвращается Воу, сразу прям за кадр Прям по стеночке идет Это значит сыт Значит уважает Она ведь не станет идти я а теперь сюда опять, чтобы мне пришлось Вокруг этого, что я не знаю, что это такое вообще Бегать Вейдинговые машины, походу, или, не знаю, или парк парктроник Есть Да, блин Побежали, короче Я думаю, надо просто бежать. Беги, девочка. Мы сможем. Мы сможем. Оно далеко. Ой, хорошо, что она не перемещается. Знаете, в неожиданные места не телепортируется. Давай домой. Возвращайся. Подождите, а вот это что такое? А, вот куда нужно было. Скорее. Скорее. Куда? Чё? О! А! Надо бежать! Нифига себе, пиави! В какую сторону? Куда? Просто так бежим и всё? А! Нет! Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо! Обратно! Немножко Там кусты эти дурацкие были. Я не заметил их. Их тогда было вот, вот так обогнуть. К этому я не был готов. Но теперь я готов. Мы уже здесь. Давай, давай. Все, Побежали. Я ж ничего не вижу. Что за интерфейс? Ааа. -а -а. Ладно. Блин. И как я должен... Спасибо, подождем. Хорошо, вот. Вот. Кустик раз. Кустик два обогнули. Мусор раз. Мусор два. Бежим. Умница. Ой, как молодец. Бежишь, хорошо. Могешь. Ну все, мы победили. Мы убежали в лес. В самое безопасное место. Продолжаем бежать. Куда? Просто вперед и все. Что-то мы в сло бежим, по-моему. О. Игра <с продолжается. Окей. Мы дома. Type it. Напиши это. Что? Что это за. Что за кинцо тут? Какие-то треугольники, о, что-то криповые показывают. Все, мы можем сесть и смотреть нашу любимую передачу. Мой голос cursing through your fingertips. Uh, cursing, uh... Проходит через твои пальчики. Кен, ты меня слышишь? Ты меня чувствуешь? А, это я не понимаю. Это я совсем не понимаю. Пожалуйста, по-английски хотя бы. Я начинаю залипать на это видео, если честно. Что это? Ага, она повторяется. Стоп, я точно все посмотрел. А если вот сюда? Нет, окей. Выходим. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait. Погодите. А, вот теперь-то мы прошли игру. Вот эта концовка. Все, я понял. Я не понял сюжета, правда, в плане... Кто это был в телеке? Это был этот же монстр? Интересно, есть где-нибудь в интернете разбор этой игры? Что-то скрытое. А концовка одна из двух? Концовка одна из двух. Надо посмотреть еще одну концовку. Я решил перепройти игру еще разок, но уже с использованием геймпада. Вторая концовка только так может быть достигнута. Потому что то видео, там голос, точнее текст говорил, ты чувствуешь мой голос через свои пальчики. И чтобы я почувствовал, мне нужен контроллер. Ну, я так посмотрел, я это увидел на ютюбе. Что за концовка там конкретно будет, я не знаю. Ну, в общем... Сейчас какая-то другая музыка. Атмосфера изменилась. Мы здесь. Что ж, по идее, теперь геймпад должен как-то вибрировать по-особому. Я не чувствую ничего. Точнее, мне начинает казаться, что я что-то чувствую. Но это всего лишь пульс моих пальцев. О, боже мой, боже мой, боже мой, боже мой, боже мой! Тихо. Отключить геймпад, все. А, что происходит? В общем, у меня не работала вибрация на геймпаде, видимо, потому что нужен старый геймпад. Ну, в общем, надо было набрать на клавиатуре Channel 2. И когда ты вбиваешь эти цифры, точнее, эти буквы Channel 2... Да ты перемещаешься вот сюда, как бы переключаешь на второй канал. И мы в каком-то аду. Что это? Я могу бежать, могу идти, приседать не могу. Могу прыгать. Окей. А мы здесь тоже видим эту тварь? А, а я... А я не хочу. Все, сюда бежим. Лесной пожар какой-то. Такое ощущение, как будто девочка все-таки умерла и попала в ад Я вообще не знаю, что мне здесь ждать Я специально не смотрел, что будет, когда ты получишь секретную концовку Когда ты нажмешь channel 2 Ой, Музыка такая, как будто погонит за мной Погоня? Слышите? Шаги! О! летит на меня! Я бежал! Она за мной, за мной, за мной, за мной, за мной! Благо стабильно, бесконечная! Хорошо, можем прыгать! Это уже не вок, а run Speedrun Смотрите, луч. Нам туда. Недолго еще осталось. Вроде как. О, жесть какая. Куда? О, нет, только не разветвление. Я думаю, так или иначе они меня все в одно и то же место приведут. Это просто чтобы меня запутать, чтобы напугать. Чтобы панику посеять внутри меня. Но Евгений собран! И он прибежал куда надо Пожалуйста Ой Выше Какая-то башня, мы в рай Мы через чистилище Через части Чистилище -чисти в рай попадаем А что это были за экраны какие-то? Фиг его знает Вон оно! Вы видели? Вон летит! Все ближе. Эй, а специально это сделали? А! Нет. Я здесь не могу ничего сделать, кроме как просто бежать. И даже не знаю, помогает ли мне прыжки какие-нибудь. О, что-то нестабильно. Что-то все нестабильно. Какие-то деревья появляются, ветки. Куда рюк делся? Листницы становятся шире. О! Какого дьявола? Что? О, блин! Черт! Куда мне надо? Что за подстава так? А, блин! Нет! Не трогай меня! Нет! Что куда она меня вест? Блин, она меня куда-то вест. Я упал. Я жив? Музыка неприятна с ним голосом Это и есть концовка? Вот это творчество, самое настоящее Такие игры вызывают эмоции Почему так? Почему вот это в конце играет? Я не понимаю Хотя, может быть, там текст песни что-то, как-то, не знаю, поясняет историю. Подытоживает, может быть. Но, судя по всему, девочка попыталась попасть в рай, но ей дорога туда закрыта. Напишешь, что есть секретная концовка найдена? Oh. Нет. Что ж, судя по всему, вот она игра. Мы получили обе концовки, и это было великолепно. Я получил очень прикольные эмоции. Я зарядился, даже могу сказать. Это, это творчество, как я уже сказал, самое настоящее. Вот такие вот маленькие игры с очень интересной кривоватой графикой, кривоватой механикой. Все это создает какое-то ощущение внутри тебя, когда ты играешь. Это не выглядит слишком вылезно, это выглядит. Это, в этом чувствуется характер. Делайте, вот, все, кто умеет делать игры, делайте больше вот такого. Потому что в это интересно играть. Это вызывает кучу всяких мыслей прикольных внутри. Даже если вы, друзья, в доску свои сможете сделать какую-то игру, в которую я смогу поиграть, то... Офигенно. Делайте какие-нибудь коротенькие игры для меня и присылайте их мне на почту. Если вдруг найду какую-нибудь прикольную, то поиграю. Что ж, это была игра Walk. Я надеюсь, что вам зашло это видео. Если так, то поставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте во все мои соцсети. Все будет в описании. С вами был Юджин и всем пять